Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Калантерна, и сегодня мы с вами будем говорить на интересную тему, которая касается чувства вины, вины как таковой, ответственности и как с этим совсем жить. Как родился этот эфир? Я уже больше года провожу с Леной Блиновской, вы знаете, ну, многие знают совместный марафон, который называется расширение финансового сознания. И вот там мы делаем одно очень интересное упражнение, и я чуть ли не через, через сообщение с, ну, может быть, я приверяю, но очень много выплывает ситуации, когда люди не понимают отличия, где вина а где ответственность, где вина перед кем-то, чем-то, где реальная вина. И Именно поэтому возник этот эфир. Я захотела просто ответить и раскрыть эту тему. И я вам скажу, что очень хорошие вопросы поступили. Я думаю, что мы сможем в, в рамках сегодняшнего эфира эту тему хорошо обговорить, обсудить и получить качественные результаты. Я тут записала ваши вопросы, как обычно. Они мне очень понравились, очень. Прямо вот вопросы к этому эфиру просто чудесные. «Привет из Петербурга и Москвы!» да, «Благодарю!» «Вам привет из Одессы!» Сегодня я в Одессе. Завтра, завтра я еще в Одессе. Послезавтра, я, кстати, улетаю в Москву. Из Москвы я улетаю в Испанию. Из Испании я опять приеду в Москву. И, кстати, в Москве я буду проводить очное упражнение по встрече финансовым, с финансовым сознанием. Я не буду пока об этом рассказывать, но у нас есть с вами возможность увидеться очно 16 июня в Москве. Следите за анонсами, кому интересно. Так, итак, значит, смотрите, что такое вина и что такое чувство вины. Вина это когда совершен реальный проступок, есть пострадавшие, есть какие-то вещи, которые разрушены, поломаны, да, то есть есть конкретный результат, который вред. Чувство вины — это когда вы испытываете муки совести за то, что произошло либо не произошло, И, потому что у вас есть такое представление о том, как бы поступил хороший человек или как надо было бы поступить правильно, но вы так не поступили. То есть вот это вот определение, что люди или там поступки могут быть хорошими, да, я в кавычках это прямо подчеркиваю. Вот. Потому что, ну, потому что отдельная тема для разговора. Значит, но объективных пострадавших в этой ситуации нет. Но вы мучаетесь, потому что у вас есть представление, что такое хорошо и что такое плохо тоже. Жесткий такой, жесткое стихотворение, кто помнит. То есть, у нас есть представления, мы поступили, может быть, не в рамках этих представлений, и нас угнетает вот этого вот чувства чувство вины, муки совести, как говорится. Я сразу тут подчеркну, что совсем избавляться от чувства вины, это некорректно по отношению к себе, потому что вина — это чувство вины, переживание чувства вины — это часть нашей совести, поэтому с этим нужно просто научиться корректно жить, корректно с этим работать. Когда возникает чувство вины? Чувство вины возникает тогда, когда вы видите или думаете, что, может быть, человек огорчен расстроен, и вот тут вот нужно отделять свою ответственность за происходящее и ответственность этого человека за свои переживания. Благодарю заранее! Подождите, я еще ничего не сделала! Смотрите, как вы помните, многие уже об этом знают, да, что мой подход... Мы разбираемся со своими чувствами, мы разбираемся со своими переживаниями и не примешиваем сюда других, мы работаем с собой, со своими чувствами, переживаниями, эмоциями. И поэтому получается, что если человек чем-то расстроен, то, соответственно, ему необходимо разбираться со своими чувствами, переживаниями, эмоциями. Это все можно проговорить, это все можно обсудить, это э, такие экологичные партнерские отношения. Но брать, э, грузиться вот этим вот чувством вины за то, что человек расстроен, да, ну, это неправильно. И по отношению к нему в том числе. Потому что именно в этом и проявляется чаще всего неосознанная манипуляция. Тогда, когда человек этому может научиться, он еще и осознанно может манипулировать вот этими вещами. Да? Женщины слезами часто манипулируют, дети истериками манипулируют, родители или супруги не разговаривают друг с другом, это все манипуляции. То есть это все можно решить экологично путем проговаривания словами через рот, как говорится. Вспомнила историю, да, ну история всем знакомая. Девушка забеременела. Все, ты должен на мне жениться. Это одна из версий манипуляции. Если парень навешивает на себя чувство вины, то, безусловно, он женится но в этой ситуации девушка несет точно такую же ответственность за то, что она забеременела, как и парень абсолютно. Но ну, если у них был секс по договоренности, и тут во-первых ответственность обоих ее ничуть не меньше, чем его, и Говорить о вине, допустим, односторонней какой-то, это совершенно не экологично будет. Так, дальше переходим к ответственности. Напомню, что все, что по моему фэншую, все, что с нами происходит, происходит по нашему желанию, с нашего позволения и по нашему выбору. Поэтому результат того, что с нами происходит, это полностью наша ответственность. И если у вас сейчас ситуация такая, которой вы недовольны, да, то это означает, что вы либо не совершили вовремя каких-то действий, которые бы по-другому повлияли на ситуацию, либо, наоборот, совершили какие-то такие действия, которые привели вас к, ну, к той ситуации, которая вас не устраивает. То есть наша сегодняшняя жизнь — это результат наших позавчерашних действий. Все можно решить. Что экологично в, этой, в этом случае брать на себя ответственность за то, что с вами происходит. Что не экологично, это сидеть и винить себя просто. Да? Две позиции: это две позиции: позиция жертвы. Это когда ну, можно плакать и говорить, что у меня все плохо. Да? это вот э, винить себя. Я виновата, я виновата со мной. Я виновата в том, что со мной происходит. Обвинять себя ⁇ это позиция жертвы. И позиция хозяина жизни. О, будет, будет, да, запись. И позиция хозяина ⁇ это то, что я ответственна за то, что со мной происходит. Я ответственна за то, что со мной происходит. Окей, что я могу сделать в этой ситуации? Задайте себе вопрос. Что я могу сделать в этой ситуации для того, чтобы эту ситуацию изменить. Такая вот короткая теоретическая часть. Я как обычно сегодня дам вам упражнение. Упражнение просто супер. Мне даже жалко было его выставлять. Ну как жалко? Не жалко, не жалко. Но оно очень эффективное, скажем так, оно достойно быть в программе в платной. Но как вы знаете, у меня в каждом, эфи... в каждом марафоне у меня упражнения не повторяются. Упражнений приблизительно 100-500, и э, на марафонах идет тоже очень глубокая проработка, или там более глубокая проработка, качественная проработка. Но то, что я даю в бесплатном эфире, оно тоже, ну, просто такое очень-очень глубокое, очень классное. Если его правильно сделать качественно, то вы получите такой же результат, как если бы вы были на марафоне. Но вы помните, что это одно упражнение, а в марафоне мы занимаемся целый месяц. Так, давайте мы, я перехожу к вашим вопросам. Извините меня заранее, если я буду неправильно читать ваши аккаунты, но как будет. А Найт Банет такой вопрос: Как избавиться от этого самого чувства вины во время траты денег? Когда я что-то покупаю для себя или семьи, меня одолевают вопросы: А что если я зря это покупаю? А что скажет муж, когда узнает: А мне это точно нужно? А доживем ли мы до зарплаты? Как научиться тратить деньги и испытывать при этом только позитивные эмоции? Прекрасный вопрос! И я думаю, что очень многим он знаком. Во-первых, я вас тут приглашаю на финансовый марафон, марафон «По расширению финансового сознания», который мы проводим совместно с Еленой Белиновской. Там это очень плотно и качественно прорабатывается все вот, по поводу покупок. Если в двух словах, то разделение бюджета вам в помощь. Ну, вот это чисто, Это со всех сторон очень хорошо очень отрезвляет. Это помогает принять ответственность, принимать правильное решение, вы будете ответственны за себя. Часто, вот в догонку, сразу сейчас на опережение скажу, часто меня спрашивают, что делать, если я не работаю, да о каком совместном, о каком раздельном бюджете может идти речь. Вы не работаете, окей. Значит, пусть муж вам назначит зарплату, пусть это будет сумма, которой вы можете распоряжаться на свое усмотрение. И э, ну вот, там вы сможете принимать решения, и там на все эти вопросы вы сможете совершенно четко себе давать ответы. «А что, если я зря покупаю? Окей, это исключительно ваша ответственность! А что скажет муж, когда узнает? Но это же ваши деньги, у вас же есть право распоряжения этими деньгами!» А мне это точно нужно. Опять-таки, если вы ответственны за этот бюджет, то вы сможете на этот вопрос четко ответить. А доживем ли мы до зарплаты? Точно так же ваш вклад в доживем будет или не будет зависеть от этой суммы. Ну, в общем, разделение бюджета тут просто играет важнейшую роль. Следующий вопрос. 100 на 14. Вопрос у меня такой. Каждый раз, когда позволяю лично для себя что-то, начинаю испытывать чувство вины. Одежда, вкусняшки, красота, живу с дочкой. Отдых для меня вообще запредельно. Никак не могу уговорить себя, что достойно. Как это убрать и проработать и научиться получать удовольствие, не ощущая чувство вины. Буду очень благодарна за ответ. Смотрите, я сегодня дам упражнение. Вот вам в помощь. И я, ну, то есть это упражнение, оно там хорошо поможет вам проработать этот вопрос. И кроме того, конечно же, я приглашаю на свой марафон ⁇ Жизнь без чувства вины ⁇ Там это тоже все очень глубоко прорабатывается. В двух словах, да, вы таким образом сильно нарушаете свои собственные границы. То есть вы в свои границы... Вернее, не так. У вас вообще границ нету в этой ситуации, да, именно в конкретной этой ситуации. Сепури... Сепарируйтесь, отделяйтесь от дочки. Не только дочка должна от вас отделиться, но и вы от дочки тоже. Это труд. Но этому можно научиться. Вот этот марафон и марафон «Автор жизни» тоже очень хорошо помогает разобраться с этими ситуациями. Да, всем привет, кто присоединился только что. Дальше. Алиса Липецк. «Откуда вообще берется чувство вины долго перед кем-то?» Это очень хороший вопрос тоже. Смотрите, иногда в нас говорит совесть. Я уже об этом говорила. Совсем избавляться от этого не нужно просто необходимо научиться с этим экологично действовать. То есть, в принципе, вот эти вот все чувства и переживания, конечно же, это результат эволюции, результат развития человека. И это необходимо для того, чтобы быть человеком, сохранять свою мораль вот, и так далее. Такой глубокий, хороший вопрос. Дальше... Алёшина, 72-32. «Как жить в ладу с собой и не обвинять себя во всех грехах мира?» Я приглашаю на марафон. Там мы подробно об этом говорим. Марафон называется «Жизнь без чувства вины». Кто хочет записаться на марафон, можете писать мне в директ. Еремеева, Еремеева наверное, Добрый день! Мои вопросы такие. Откуда в нас это желание сначала найти крайнего, а потом уже думать, как быть в сложившейся ситуации? Наблюдаю за ребенком, он это, скорее всего, берет от нас. То есть это не инфантилизм с попыткой сказать, я не виноват. Какая-то глубокая привычка. Вот такой вот вопрос. Тоже очень хороший вопрос. Смотрите, это другая сторона позиции жертвы. Снимать с себя ответственность и перекладывать ее на других. Вот В этом случае необходимо научиться экологично брать ответственность на себя. Не виноватиться, а именно брать ответственность на себя. Это мы прорабатываем на марафонах, на марафонах «Автор жизни» и «Расширение финансового сознания» и «Жизнь без чувства вины». Вот, То есть понять, что перекладывание ответственности — это Позиция жертвы. Вот в первую очередь. Я считаю, что это ключевое, ключевой момент, когда вы отдаете себе отчет. Что если я ищу кого-то другого виноватым, значит, я себя позиционирую как жертву. Если вы не хотите жить всю жизнь с жертвой, будьте всю жизнь с жертвой, значит, договаривайтесь с собой, какой результат вы хотите получить. Как-то так. Дальше. Тут Прямо целая цепочка вопросов от Надежды Бородюли. Так, скажите, пожалуйста, как вообще понять, что такое ответственность? Смысл, конечно, понятен, но вот что при этом чувствуешь и что делаешь? Спасибо за вопрос! Смотрите, ответственность — это когда ты получаешь, принимаешь Сейчас. Отвечаешь за результат своих поступков и принимаешь этот результат. То есть ты готов к результату, какой бы он ни был. Ты понимаешь, что ты это совершил своими собственными руками. Обижаться или расстраиваться не на что, потому что это результат твоих действий. Например, вот я такой пример пришел мне в голову, потому что только вот совсем недавно ко мне обращалась девочка на консультации была и вот прямо свежачок. но это просто очень распространенная ситуация, поэтому я думаю, что многие поймут, о чем я говорю. Закатила мужу скандал, да, ну такой громкий. Муж обиделся и ушел, ушел куда? Утешаться в другой женщине. Ну так получилось случайно. Чья ответственность в этой ситуации? И вот смотрите, ее ответственность, да, или ответственность женщины, которая закатила скандал, заключается в том, что она пыталась решить вопрос давления, вопрос манипулирования, скандал, а его ответственность это то, что он выбрал бегство. И утешение на стране. Чья вина в этой ситуации? Вот Говорить о том, что тут есть конкретно только эта вина или только эта вина, или чья-то вина, я вообще тут бы о вине вообще не говорила. Я говорю тут об ответственности. Ответственность за результат своих действий. У него своя ответственность, у нее своя. Вот. Если мы говорим о вине, то это вина обеих сторон, я считаю, в равной степени вместо того чтобы сесть и договориться, обсудить кого что как не устраивает потому что ну он наверняка ушел не на ровном месте не из-за одного вот этого события он развернулся и ушел то есть скорее всего что это решение у него зрело вместо того чтобы проговорить это решить это с женой он выбрал бегство она вместо того чтобы тоже каким-то другим способом, повлиять на ситуацию выбрала нападение ну, ну и вот ну и получили что получили так следующий вопрос от Надежды Бородюли интересно узнать как быть допустим что я не хочу или не могу взять ответственность за свой вес как ее взять что надо сделать или не сделать и как не отпустить ее потом тоже очень интересный вопрос Красивый, я бы сказала. Есть такое понятие, как вторичная выгода. То есть, если вы умом понимаете, что вам хорошо бы похудеть, да, то есть вы берете ответственность теоретически умом, но не до конца, то есть ничего для этого не делаете. Или там не обязательно это может быть вес, это может быть и здоровье просто, да, в глобальном смысле. Значит, вам выгодно! Значит, вы имеете какие-то дополнительные бонусы, когда вы ну, вот, находитесь в этой ситуации, когда у вас есть лишний вес. Это позволяет вам... И закончите предложение для себя. Напишите 100 пунктов и выберите. Дальше делайте выбор. Ну и приглашаю на марафон Матрица стройности, там мы очень хорошо все эти вещи вопросы прорабатываем. Дальше. Почему за какие-то сферы жизни очень трудно взять ответственность на себя? Вот я уже говорила, да, что ответственность это принимать результат, а вдруг этот результат вам не понравится? А вдруг придется что-то делать? Конечно, это вызывает страх и. В общем, страх. Страх перед какими-то действиями, страх перед результатом и так далее. Дальше. Как избавиться от инфантильности? Этот вопрос не сюда, хотя он -то очень переплетается, безусловно, но, возможно, я сделаю эфир отдельно на эту тему об инфантильности. Здравствуйте. Так, вот. Еще тоже Надежда Бородюля задала еще этот э, хороший вопрос, как не испытывать чувство вины перед маленькими детьми после того, как сорвешься на них, накричишь или сделаешь что-то неправильно, как потом выяснится. Это моя любимая тема, одна из моих любимых. Буквально вчера об этом говорила. Вообще я об этом говорю везде, где мне предоставляется такая возможность как бы мы не пытались быть идеальными родителями по книжкам, по поступкам, по воспитанию, по самовоспитанию, поверьте мне на слово, нашим детям всегда будет что рассказать своему психотерапевту, поверьте. Наталья мне задала сейчас вопрос «Как, понимая вторичную выгоду, от этого избавиться и начать действовать?». Наталья, давайте вот запомните, пожалуйста, этот вопрос. Я, я так понимаю, что нужно делать эфир про вторичную выгоду. Наверное, вот это будет одна из тем. Я сейчас прямо я попрошу сейчас кого-то из менеджеров. Запишите, пожалуйста, этот вопрос мне на следующий эфир, чтобы я не забыла. И я вас попрошу в конце, да, я когда уже буду давать упражнения, вот тогда готовьте свои вопросы, пожалуйста, чтобы я не сбивалась. Так вот, еще раз вернемся. Какими бы мы ни были идеальными родителями, нам все равно будет что? Вернее, нашим детям все равно будет что рассказать своему психотерапевту. Это просто такой закон. И что, что мы можем дать своим детям? Мы, можем, мы своим детям можем дать только любовь искреннюю, глубокую, безусловно, необходимо работать над собой, безусловно, необходимо детям показывать пример, да? Но если вы сорвались, если вы так поступили, то вы не могли поступить по-другому. Можно попросить у ребенка прощения, то есть в зависимости от ситуации. Можно попытаться исправить эту ситуацию, но просто виноватиться, ну, это неправильно. Да? Потому что в тот момент, когда с нами происходит какая-то травмирующая ситуация, она нам помогает вырасти. Как в известной поговорке, что нас не убивает и а делает нас сильнее. Так, сейчас тут вижу, и разрываюсь между вопросами. Вот. поэтому смотрите, приходите на марафон Жизнь без чувства вины, да, но еще раз подчеркну, необходимо понимать, что тепличные условия не сделают, ну, не закалят нас, не сделают из нас людей. Все вот эти вот барьерчики, пороги, через которые нам необходимо поступать, то, ну вот. Это те ситуации, которые помогают нам развиваться, как-то так. Так, тут еще вопрос про маму. Чувствую себя виноватой, как только я что-то предпринимаю, она жалуется, что редко вы видите, скучает. Я так поняла, что маме тяжело забирать ребенка из детского сада, но значит и так плохо, и так плохо. Я думаю, что, ну, мне сложно так сказать, я могу только поугадывать, да, но это похожая ситуация на манипулирование. Упражнение дам, думаю, что это упражнение вам поможет. Так, да, и вот я хотела еще добавить, что, как говорит моя дочь, у меня дочь практикующий психолог, и она говорит, что это все социальные прививки, очень мне нравится этот термин. Вот это действительно так. То есть правильно пережитая травма, она нас выращивает и травмирует. Вот так. Так. Как избавиться от чувства вины перед тем, кого уже нет в живых? Это чувство вины или это вина? Если это чувство вины, то, э, э, то оно прорабатывается в марафоне. Если это вина конкретная, ну тут уже, конечно, никак не исправить, но можно попытаться использовать там благотворительные какие-то взносы в качестве как... Ну, нельзя, конечно, искупить вину путем совершения каких-то благотворительных действий, но многим это помогает. Тут я бы сказала, что тут важно разобраться, это действительно вина перед человеком, которого нет в живых, или это чувство вины. С чувством вины проще намного, а если вина, ну, прощения уже не попросишь. Но научиться это принять это в себе, сказать Вселенной, что «я поняла этот урок, и если со мной будет происходить похожая ситуация, я больше таких ошибок не повторю». Так, «Что делать с человеком, который постоянно пытается вызвать у тебя чувство вины, если вариант расставания с этим человеком не хотелось бы рассматривать? На, на марафон идти?» а «Я сейчас упражнение да? Можно попытаться через упражнение». Ну и на марафон, то это ж манипулирование. Если человек, если человек все время такое поведение принимает, это манипулирование. Как быть, если обвиняют в том, чего не совершал, перекрутили в свою пользу? Марго, да, хорошее, хороший вопрос. Если это вам, к вам не касается, то да, это, безусловно, если вашей вины нету? Окей, проговорить, смотря, что люди хотят получить, да, и можно с ними сесть за стол переговоров и выяснять, находить пути решения вот эти вот вин-вин, выиграл, выиграл. Вот. но бывает такое, что люди не идут на контакт, бывает, что люди не идут на переговоры. Ну тогда ничего не остается делать, как просто не обращать на это внимание. Муж сказал, что больше меня не любит и обвинил меня в этом. Я так не считаю, но с каждым днем посещают мысли, что может и правда я виновата. А, Светлана, вот хорошие, хорошие слова, но это не вина, это ответственность. То есть «Окей, поговорите с мужем, говорите с мужем, что не так, что было не так», и работайте над этим. Можно изменить абсолютно все, Если просто принять «да, я виновата», «вот, я виновата». Ну окей, и что? И сидим и плачем? А если э, принять ответственность за совершение или несовершение каких-то действий, то эту ситуацию можно изменить. Так, следующий вопрос. Как избавиться от чувства вины перед мамой, когда медитации не дают эффекта? Приходите на марафон, медитации не помогут потому что это только приглушает переживания, но они не решают вопросы. Это вот как от Вероники был вопрос по поводу чувства вины перед ушедшим человеком. К сожалению... ну, Вернее, не так. Я, конечно, сейчас неправду не говорю. Есть техники, при помощи которых можно это проработать внутри себя. Но это не медитация. Вот так, скажем. Так, того... И это не в рамках прямого эфира, да? это в рамках марафона я даю упражнения, это в рамках индивидуального консультирования. Я не даю индивидуальное консультирование по причине того, что у меня нет на это времени. А, так, следующий вопрос. Как не жалеть о прошлом, о чем-то сделанном или не сделанном вовремя, об ушедших близких? Ну, вот тоже близ... ну, похожий вопрос. Смотрите, для того, чтобы не жалеть, то лучше сделайте пожалеть, чем не сделайте пожалеть. Вот я очень сильно придерживаюсь этой позиции: что совершенный поступок лучше несовершенного. Так, Светлана задает еще дополнительный вопрос: можно ли вернуть любовь? Ну, любовь, она или есть, или ее нет. И если она ушла, и муж говорит, что это из-за того, что ваше поведение так ну, разрушило прямо его Любовь, то это была не Любовь, скорее всего. Вот это, Потому что Любовь – это принятие и желание, э желание двух людей работать над отношениями. А когда это только в одну сторону, то ну, это манипуляция. Так, да, так вот, об ушедших близких мы не можем жалеть, потому что мы жалеем себя в этих ситуациях, а не о близких, потому что, ну, если они ушли, то это был их выбор, их с ними это произошло, а если мы им что-то не договорили, если мы им что-то не додали, то это наша наши переживания, да, наша боль. Поэтому для того, чтобы вот этих вещей не испытывать, что можно предпринять, что можно сделать? Если ваше сердце говорит о том, что нужно кому-то позвонить или к кому-то прийти, или кому-то сделать подарок, то делайте это. То есть идите по зову сердца. Вот Как-то так. Дальше, как научиться жить так сейчас Еще ваш вопрос. Я пришла к выводу, что вина и чувство вины иллюзорны и являются инструментом манипуляции. То есть существует только ответственность. Вы согласны? Да, Надя. Я согласна, что Но вина она не так уж и иллюзорна. То есть если человек в пьяном виде сел за руль и сбил пешехода и пешеход погиб. Тут никакой иллюзорности нету. Но и да, это ответственность, конечно, в первую очередь. Но тут конкретная вина, которая уже там, ну, очень сложная, практически невозможно искупить. Но и с этим тоже можно работать. Вот. Так что так, в зависимости от того, какие выводы делает человек из этих уроков. К сожалению, жизнь, она так поворачивается, что жестко учит. Если человек не вовремя выучивает урок, то она подставляет ситуации все крепче и все круче. Так, я думаю, что я ответила на вопрос, как не жалеть о прошлом. Следующий вопрос: как научиться жить здесь и сейчас? Это не сюда. Это уже вопрос. Дальше. Что необходимо для воспитания ребенка, который не знал бы, что такое чувство вины, особенно когда это чувство возникает вследствие манипуляций от другого человека? Очень хороший вопрос, тоже отличный. Смотрите, вот тут важно, да, какие действия конкретные мы предпринимаем. Это проговаривать с ребенком то, что обсуждение происходит какой-то ситуации, какого-то вопроса, и проговорить «я тебя сейчас не обвиняю, да, я тебе сейчас просто объясняю, какие последствия это может вызвать». Это могут быть такие последствия, могут быть такие последствия. А сейчас давай вместе подумаем, какие, какие бы последствия ты бы хотел получить, что бы ты хотел выбрать в этой ситуации, что то выбираешь. Давай вместе решать, какой результат ты хочешь получить? И думаем, как к этому лучше прийти. И вот тут там ты готов принять именно этот результат. Окей, готов, значит, выбираешь это. Это причем работает и с маленькими детьми. Вот когда они уже начинают говорить ну, наверное, не так. Лет с 5-6 дети уже понимают, что их действия ведут к какому-то результату. И да, и вот придерживаться этого результата. Главное, что если вы выбрали какую-то позицию, то необходимо уже, конечно, исследовать. Или там, допустим, мама говорит одно, а папа говорит другое, это очень плохо. То есть, если вы выбрали какую-то позицию папа принял какую-то позицию, то маме тоже необходимо ей следовать для того, чтобы у ребенка не было вот этого дисбаланса. Папа плохой, мама хорошая, или, наоборот, мама плохая, папа хороший. Это противоречивое воспитание это одна из самых жестких вещей, которые ну, наносят травму и делают очень ну, жизнь потом, учат манипулирование. Да? То есть, в общем, нехорошая вещь противоречивое воспитание. То есть, если вы к чему-то о чем-то договорились с ребенком, то будьте последовательны. Вот как-то так. Так, следующий вопрос. Однажды наткнулась на книгу с таким интересным названием Во всем виноваты родители и, прочитав ее, во многом была солидарна с автором. Как считаете вы? Во всем виноваты родители или как избавиться от чувства, что во всем виноваты родители или один из них? Например, у некоторых девушек не ладятся отношения с мужчиной, потому что были проблемы в общении с отцом и наоборот? Прекрасный вопрос. Верите? Я прямо не знаю, кому отдать пальму первенства. Смотрите, родители не виноваты потому что родители воспитывали их родителей, а их родители воспитывали их родителей» и так далее. То есть это вот эта вот цепочка да, травмирующих событий, которые делают нас теми, кем мы стали в итоге. Да? Это все травмы, извините, которые помогают нам развиваться, которые помогают нам расти. И вот тут вот очень интересный вопрос: если девушка принимает на себя роль жертвы, да, принимает вот эту вот э э династию жертвы, а звонят, извините, я такой не звонок. Так, так вот, если девушка принимает на себя роль э жертвы и идет по этому же сценарию э родовому, да, то ну, это ее ответственность в принятии этой ситуации. А если же она учит урок за всю свою, весь свой род, если она изменяет свою жизнь, изменяет этот сценарий, таким образом она лечит лечит да, в кавычках тоже точно так же весь свой род не мама с бабушкой виноваты да а есть ситуация которую нужно проработать есть урок который нужно выучить всему роду кому это удастся тот победил тот молодец тот исправил ну карму можно сказать как-то так потому что сценарий будет повторяться пока он не изменится вообще я наблюдая ну это все Всем известная истина, может быть, не всем, но в массах психологов это известная вещь, что если человек попадает в какую-то ситуацию, если он сделал неправильный вывод, он попадет в следующую ситуацию через некоторое время, похожую, но, скорее всего, что она будет чуть-чуть усугублена, ну так, чтобы, ну, может быть, поймет. Если он опять не понимает, то потом это будет жестче не понимает, это будет еще жестче. То есть необходимо научиться делать правильные выводы. И как только человек выучивает урок, ситуация вот так вот по щелчку меняется. «Считаю, что была плохой матерью, часто срывалась на ребенке, не могу наладить отношения теперь. Ну, теперь можно... Можно... А, можно начинать налаживать отношения проговаривать договариваться искать точки соприкосновения наверное это не за один урок но все решаемо было бы желание с детьми можно наладить отношения если у вас есть это желание вот дальше как избавиться от чувства вины за прошлые ошибки я против того чтобы за прошлое держаться. Делайте выводы и не совершайте такие ошибки в будущем. То есть если вы совершили те ошибки, значит, вам необходимо было чему-то научиться. «Как пресекать навязывание чувства вины другими людьми, например, родителями?» Это выстраивание границ. И упражнение, которое я вам сегодня дам, оно, я думаю, что вам поможет. Да, Марго, искренне! искренне, пожалуйста. Так, дальше. Почему люди не хотят брать ответственность за свои поступки, за свою жизнь? Я уже об этом говорила. Страшно, страшно за результат или за отсутствие результата. Поэтому проще сидеть в своей раковине, да, и принимать по сюжету. Так, вопрос Ольга Калли Найлс. Вопрос такой. Как избавиться от чувства вины перед всем миром? У меня оно гипертрофированное даже перед собственными собаками, что я мало с ними гуляю, не так кормлю и так далее. Мне кажется, что я почти все делаю не так и все время извиняюсь. Покупаю с радостью вещи и подарки мужу, дочери, собакам, но не себе. Очень это мешает жить. Осознаю, но не понимаю, что делать. Подскажите, пожалуйста. Во-первых, упражнение это выстраивание границ упражнения, которые я сегодня дам. И, конечно же, Ольга, я искренне приглашаю вас на марафон. Ну, даже не знаю, с какого начать. Я приглашаю и на автора, и на жизнь без чувства вины. Вот, потому что это все очень такие вещи взаимосвязанные, глубокие. Следующий вопрос. У меня такой вопрос. Как научить ребенка быть ответственным, а не испытывать чувство вины? Нам родители постоянно прививали это самое чувство вины. До сих пор очень трудно от него отделаться. Да, проговаривать, что это не вина, а ответственность. Да, давай искать пути, как я уже говорила. Давай искать пути, как лучше сделать. И да, нам в детстве говорили. Сам виноват. Очень часто это звучало и от взрослых, и от э, детей. И сейчас это звучит со всех утюгов, как говорится, да, ты сам виноват. Сам виноват. А что ты хотел? Сам виноват. Вот в первую очередь обращать внимание на слова и как вы это э, воспринимаете: не вина, а ответственность. Проговаривать. Так дальше как найти баланс в мере вины на себя и в ответственности? За конкретную вину несем конкретный ответ да? то есть или исправляем эту ситуацию или делаем все, чтобы не повторить эту ситуацию в будущем. А виноватиться это просто принимать роль жертвы. То есть это такая пассивная позиция. Анастасия Астроумова. Долгое время желание помочь близким, быть хорошей, приводило к тому, что ответственность на меня поперекладывали, а я желаю отличаться. Отличаться. На износ ее брала и несла стойко. Теперь вижу, где не готова. Определяю границу своих возможностей, честно заявляю, на что готова, на что нет. Это приводит к обидам со стороны близких. И два, к чувству вины у меня. Как найти баланс в этом вопросе? Искренне объясняю, но обида и вина накрывают. Отступать не готова. Сегодняшнее упражнение вам на сто процентов подойдет. Приходите еще на марафон Автор жизни, потому что там тоже четкое выстраивание границ я даю. И да. Ну, не ведитесь на манипуляции. То есть у вас правильная позиция, и так держать <laughs> я поддерживаю. Понимаете, <laughs> они, окружающие вас люди, раньше видели вот такую Анастасию, которая берет на себя ответственность, сваливает на себя обязательства. И в какой-то момент. У вас закончился бензин, как я говоря, говорю, да, у вас закончились силы, на это все вот обращать внимание. Не можете, не по силам. Взяли ответственность за свою жизнь, опомнились, это прекрасно, это круто, и начали выстраивать свои границы. Но они-то в шоке, <out> они думают, что-то случилось, то ли Настя. Нас разлюбила, то ли у Насти там ну, какие-то появилась собственная жизнь, да, конечно, это им страшно, поэтому они начинают еще больше усугублять ситуацию. Разговаривать, только разговаривать и договариваться. Когда стартует марафон автор жизни, Ох, напишите мне в директ, и отвечу, я не помню. Так. «Здравствуйте всем! Как жить в ладу с собой и не бояться реальной жизни? Я живу в Германию, и все комфортно, кроме раздирающего одиночества. В душе всегда хочу вернуться в Россию, но боюсь реальности, нестабильности, что не смогу себя обеспечить. и а поскольку привыкла рассчитывать только на себя, встает страх за собственную ответственность». Хороший вопрос. Я давала упражнение на принятие решения у меня в канале телеграм можно посмотреть повтор как попасть на мой канал телеграм напишите мне в директ там э, вот это вот упражнение я давала на принятие решения я давала хорошее. так дарья павлова «Меня всю жизнь преследует чувство вины буквально во всем. Если я чуть успешнее, чем кто-то, мне жаль их, и хочется поделиться нажитым». Но это только хочется. Никогда что-то глобальное не отдавало. У меня маленькая дочь, и каждый раз, когда я прошу кого-то с ней посидеть, папу, бабушку, дедушек, меня прямо мучает совесть. Как же так? Они не могут заниматься собой, своими делами. Не знаю, меня это изрядно истощает. Энергетически отсюда нервозность, подавленное настроение, вечная суета, потому что я должна скорее освободить всех от своего ребенка. Дарья, во-первых, упражнения. да, во-вторых, ну, нанимайте специальных людей, но ну, не нанимайте, не, не, не давайте окружающим вас, близким людям, да, а нанимайте няню ну, в данной конкретной ситуации. То есть тут ответственные за, э, за здоровье, за благополучие других людей или там за свободу. да? Если им это в удовольствие, если они хотят посидеть с, с внуками, то вы им радость этим доставляете. Это тоже такая вот, в общем, шаткая ситуация, потому что на самом деле людям очень важно еще чувствовать себя нужными. Особенно это касается бабушек, дедушек. Поэтому в первую очередь с ними поговорить, что это для них, или как часто они хотят сидеть с ребенком. Если им это действительно тяжело, то тогда нанимайте няню. А если им это приносит радость, то тогда не лишайте радости родителей. ПРОГОВОРИТЬ словами через рот и упражнения. Так, как отпустить прошлое? Про прошлое я уже говорила, не надо за него держаться. Ну и можно задать себе вопрос, какие плюшки это вам дает. Так, есть категория, вины, категория людей, которая любит менять другим комплекс вины, а другая категория очень быстро принимает эту вину на себя. Да, так и есть. Чтобы не стать второй категорией людей, достаточно ли четко очертить для себя поле ответственности, достаточно ли четко знать, за что и за кого ты ответственен, и в ответе ли мы за тех, кого приручили? Все прямо вместе. Например, были отношения, любой брак в прошлом. Люди расстались в ответили они друг за друга, естественно ли чувство вины за то, что бывшего бывшего не сложилась личная жизнь? Нет. Людей разделяем, каждый ответственен за свою жизнь, а, а границы да. Границы наше все. Когда вы очерчиваете границы, то можно договориться обо всем. Так, вопрос чувство утраты потери финансов связано с чувством вины. Как можно устранить? Финансовый марафон проходила. Очень я Анна, да? Нет. Я не могу прочесть ваш логин, извините. И я не могу понять вопрос, честно. Чувство утраты потери, чувство потери денег. Связано ли оно с чувствами. Не понимаю вопрос. Перефор... Яна. Угу. Переформулируйте, пожалуйста. Можно в личку. <смех> я не поняла вопрос. Как может быть чувство утраты денег, что деньги могут потеряться? Как это может быть связано с чувством вины? Ну, я не, не могу понять. Пардон. Так. Ольга Батманова. Раньше я обвиняла родителей и сестер, что не могу самостоятельно принимать решения и живу как бы не своей жизнью из-за их опеки. Недавно для себя решила, что никто не виноват, я сама вершитель своей судьбы. Прекрасно! Но это только внешнее решение. Глубоко в подсознании все равно сидит червяк и винит всех вокруг, это, поэтому в жизни ничего не меняется. Как искоренить этого червяка и по-настоящему стать ответственной за свою жизнь?» Искоренять не надо, нужно с этим червяков, червяком научиться договариваться. Искренне приглашаю на автора жизни. Чувство вины перед родителями бывает. Приходите на марафон Жизнь без чувства вины. Итак, я вот сейчас еще раз перечитала ваши вопросы, да, я дала на них ответы. И я приняла такое решение, что... Подарок от меня сегодня получит девушка, я сейчас посмотрю, которая задала вопрос про детей. Сейчас я его найду. Вообще очень много хороших вопросов у вас было. И честно, мне было очень сложно выбрать. Так, я пока еще на один вопрос отвечу. Чувство вины перед родителями, что не замужем детей нет. Родители хотят, а у меня как-то не складываются отношения. Как быть? Никак. Это ваша жизнь, и вы имеете право выйти замуж и родить детей тогда, когда вам этого захочется, а не родителям. Родители хотят ребенка маленького, они вполне могут удочерить, усыновить. Был в моей практике такой случай, когда родители грызли ребенка, ну, девочку, дочку, за то, что она не замужем, за то, что она не рожает им внуков. В общем, после терапии в итоге дело закончилось тем, что они усыновили мальчика. Ну, они были довольно молодые, им там было 42-43 в этих пределах. И вполне они себе усыновили. Еще одного ребенка. И потом еще девушка через какое-то время вышла замуж и родила тоже им внуков, себе детей. То есть не вы родителям должны выходить замуж и внуков им рожать. Вы живете, проживаете свою жизнь. Чуть-чуть 6, боюсь, что уже поздно. Страхи. Тамрико К. Я родила своего сына в 40 лет. У меня разница между детьми 22 года. Страшно, в этом ничего нету. А сейчас вообще тенденция. Люди рожают и глубоко после 40. У меня была девушка, которая родила ребенка в 48 лет. Прекрасно родила, прекрасная семья, все у нее чудесно, замечательно, все счастливы. А сколько говорить с детьми про ответственность? и Как лучше это делать? С детьми ответственность можно начинать говорить об ответственности 5-6 лет они уже к этому готовы. Да, люди и в 45 рожают. Это, ну У вас еще лет 10 впереди точно. Не бойтесь. Главное, делайте это для себя, а не для родителей. Вот, вот будьте честны с собой, со своей совестью, Потому что пока вы будете хотеть удовлетворить родителей, у вас и складываться не будет. Потому что, скорее всего, что здесь конфликт. А когда вы решите, что... Я сделаю это тогда, когда я этого захочу, когда я захочу жить с человеком или родить ребенка от того человека, которого я люблю, с которым я хочу строить жизнь. Вот тогда оно все и решится. Как встретить своего человека? это отдельный тренинг надо делать. Так, я хочу найти этот вопрос. Я хочу найти этот вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Девушка, которая задала вопрос про, про книгу во всем виноваты родители. Глубокий вопрос, хороший, хороший вопрос. Я, наверное, знаете что? Я не буду мучиться со своей совестью. Я еще один присадан. Касается тоже детей. Значит, Кейт Поутс, Poul... наверное, извините, если неправильно. Это за вопрос про книгу Во всем виноваты родители. И Надежда Бородюля за вопрос Как не испытывать чувство вины перед маленькими детьми? То есть, это похожие такие вещи. Вот, поэтому я сегодня подарю два блокнота. Без ручек, пардон. Напишите мне, пожалуйста, в Директ ваши адреса, и я вам вышлю эти блокноты со своей подписью и пожеланиями. Упражнение! упражнение. Готовы к упражнению? Давайте вам упражнение, или вы уже всё? Или Я уже ответила на все вопросы. А, смотрите... Упражнение это очень глубоко, оно прорабатывает границы и прорабатывает чувство вины и зону ответственности. То есть, несмотря на свою простоту, я очень люблю простые вещи, эффективные и простые, которые делаются легко. Потому что почему? Потому что я во-первых, ленивая, во-вторых, я спринтер. Мне надо, чтобы был быстрый и эффективный результат, чтобы при минимуме совершенных действий получить максимальный результат. Соответственно, и все упражнения у меня подбираются приблизительно под меня. Берете лист бумаги и пишите в столбик свои роли, социальные роли, которые вы исполняете. «Я жена», «Я мать», «Я руководитель тренинг-студии», «Я тренер личностного роста», «Я сотрудник» и так далее. Это я сейчас про себя говорю. Вот выписываете все роли, которые... Чем больше ролей вы выпишете, тем больше, соответственно, пользы вы получите. Следующий этап. Делите этот список и рядышком рисуете две колонки. В первой колонке вы пишете напротив каждой роли. За что я могу готова и хочу нести ответственность. Например, я как жена готова нести ответственность там, за то, чтобы у моего мужа было хорошее настроение, особенно по утрам. Например, да? То есть я знаю, как на него повлиять, чтобы у него было хорошее настроение с утра. Выписывайте ответственность, за которую вы хотите и будете нести с удовольствием ответственность. И э, в другой колонке вы пишете, за что я не могу нести ответственность в этой, э, в этой роли. Например, «я не могу нести ответственность за мысли окружающих, да? мы не можем нести ответственность за реакцию окружающих». Их ожидания особенно. И когда вы пропишете вот эти вот роли, после того, как вы это пропишете, у вас определится эта картинка, что вы можете и готовы давать, и будете давать с удовольствием. И то, на что вы не готовы идти, и что вы не можете давать. После этого, если у вас есть какая-то конфликтная ситуация, в которой вы испытываете чувство вины перед каким-то партнером, вы можете взять одну сферу, да, ту сферу, которая больше всего вас волнует именно в плане чувства вины, переживания чувства вины. И дальше вы садитесь с партнером, сажаете его напротив и говорите, например, да, например, «Смотри, я вот такая, у меня такой характер, я могу тебе дать это, это, это, я могу это делать».